Привет, коллеги, с вами Максим Кузнецов. Сегодня я вам расскажу про очень интересные два лота. Это коммунальные машины, МАЗы. Данная техника была на торгах на открытом аукционе. Начальная цена была 130 тысяч. Техника находилась в Москве. Я съездил, посмотрел. Мне очень понравилось состояние. Она была укомплектована. Решил участвовать в торгах. Оплатил задаток, подал заявку на участие. В ходе аукциона выиграл сразу два лота по 300 тысяч каждый первый масс получилось продать в течение месяца за 700 тысяч второй масс продал через 2,5 месяца за миллион сто в общей сложности за три месяца заработал миллион рублей на двух единицах вот такая вот интересная техника может попадаться на аукционах поэтому вступайте в ассоциацию не бойтесь участвовать в торгах увидимся на АП. с вами был максим кузнецов пока